Нежное и стильное сочетание тюрбана, украшенного жемчугом и сумочки-поцелуйки добавит шика, лоска вашему образу. Вы всегда будете в центре внимания. Сумчатый эксперт. Чего шьет сумки? Есть разные виды кружева. Смотрите, насколько они отличаются. Какое это фактурное. Оно прям вот так видно. Что оно прям вот. Оно прям фактурное. А есть кружево выраженное, но оно более гладкое. Цвет очень красивый, рыже-коричневый И вот такой красивый серый. Еще есть материал, похожий близко по фактуре на рогушку, на текстиль. Но он выполнен в темных цветах. Похож немного на меланж. Вот такой черный с серым оттенок. И вот такой красивый, коричневый. Эти материалы мягкие. Они очень здорово идут на мягкие сумки, которые ложатся в складочку. И ко всем материалам, смотрите, как здорово сочетается! Вот такой персик. Спокойный, но, между тем, очень нежный, украшен гусинками. Смотрите. Похоже на 3D текстиль, а сверху бусинки сделано вот с такой вот перетяжечкой. Сзади на резиночке он идет. Очень красивый тюрбан. Фактура материала разная. И понятно, что и цветовая гамма тоже. Есть материалы более гладкие. Смотрите, вот, например, черный. Он очень похож на кожу. Он довольно плотный. И немножко-немножко зернистый. Есть более гладкие материалы. На примере покажу, например, вот такого коричневого. Он больше коричнево рыжий. Смотрите. Вот такой вот. И он слегка поблескивает. Легкий глянец у него. Потому что сумки мы рассматривать, рассматриваем, вариантов много. А как вблизи эти материалы выглядят, на фотографии не всегда видно. Вот такой из коричневый. Он тоже вот такой фактурный. И он ближе к черному. То есть вот так, чтобы было видно. Более матовый, спокойный материал, серый. Он очень. Приятный на ощупь, прям шелковистый. Если те материалы фактурные, они слегка широковатой поверхностью, то вот этот, он прям шелковый на ощупь. Вот такая у него толщина. Ближе к коричневому и к черному, который мы смотрели, есть вот такой серый с легким таким переливом. Серые оттенки тоже разных видов и разных тонов. Вот смотрите, перед вами два серых. Но один больше уходит в зелень в хаке. Он прям такой, прям как серо, такой зеленоватый, красивый цвет. А этот прям серый такой приятный, ближе к классическому цвету. Он востребован круглый год. Еще есть материалы, очень необычные по фактуре. Они слегка напоминают текстиль. Смотрите, как будто мелкий-мелкий рисунок. Вот так покажу. Это очень красивый коричнево-бежевый цвет. И он похож на текстиль, на мелкую-мелкую, такую как рогушку. У него практически нет глянца. И он очень мягкий, приятный на ощупь. Но он вот тоже вот такой плотный. Все материалы довольно плотные. Все проверены производителями. Нежная сумка-поцелуйка на два отдела. Размеры все оставлю под видео. Очень красивого цвета. Это такой розово-пудровый. Это бежевый. Сумка-поцелуйка. Цена ее 1800 рублей. На задней стенке карман на молнии. У нее три отдела не буду просто покажу Ой, два отдела у нее два отдела на передней стенке кармашки на молнии Ой, на передней стенке кармашки закрываем на задний карман на молнии вот такое донышко есть длинная ручка ремень да есть есть вот он нашла очень красивый цвет базовый он подойдет как для женщины, так и для девочки. И будет радовать обладательницу, новую хозяйку. Подружка на каждый день. Очень красивая, нежная, идеальная пара. Правда? Еще сумки-поцелуйки смотрите вот в этом видео. Если кому-то нужны потемнее или другого размера, они вот здесь вот есть. Пока!